Сегодня у нас 19 апреля, центр Гамбурга, улицы полностью пустые до сих пор. С понедельника обещают потепление, так сказать, ну, в том плане, что послабление с, с этим, с карантином. Все магазины до сих пор закрыты, парикмахерские, как вы можете по мне заценить, также закрыты. В общем-то что и требовалось доказать. Месяц прошел, ситуация вся та же самая. Кому интересно, на периферии Гамбурга есть фирма, которая представляет, является дистрибьютором отечественных нив. Вот Тайга 4 на 4, новая модель нивы. Лада. Вот бродишь так вот по пустым городам Европы и как-то забываешь или чувствуешь себя очень одиноко а может быть даже в некотором роде счастливо ну велосипедов не такое количество как в голландии здесь типа э, все-таки Германия более просвещенная страна здесь все на машинах вот ну в общем это центральная улица Гамбурга центр здесь самые дорогие магазины самые самые самые бутики в общем сегодня народу как вы видите не много все кругом пустота и все закрыто обычно здесь тусуют особенно по выходным очень много народу самое известное э, гамбургское кафе вот сегодня как вы видите там они пальмы поставили не буду рекламировать его но и это самое. И там народу обычно много. И отсюда с пристани отходят паромчики, которые по каналам а, проводят экскурсии. Вот и получается, что у нас значит, все, все сидят там по одному на скамеечке. Нельзя сегодня толпиться, собираться кучками. А, в Германии, кстати, ограничения на, с... а, на сбор людей в количестве двух человек больше уже штрафуются. 150 евро вот. Соответственно, кто если кто-то решил Дом организовать Из праздного дня рождения И позвать туда друзей То э, организатору выйдет это в 5000 евро А всем участвующим в 150 Каждому участвующему Выпишут штраф на 150 евро вот. ну, Данная территория называется у нас набережной Юнгферштик здесь э, бытует легенда, что э, молодые дамочки прогуливались в поисках женихов вот, парочку таких дамочек я уже приметил сейчас э, я вам их продемонстрирую мне кажется, они уже в поисках женихов в достаточно долгое время вот они обе стоят там и что-то решают Каждый раз, когда я прохожу под этой чередой аркад, или в этой аркаде, то я себя чувствую каким-то пол, полным-полным человеком высшей расы. Вот. Ну, это, наверное, связано с тем, что все эти, скажем так, с одной стороны, ограничения вот этими парапетами от канала, и с другой стороны... Давление вот этих бешеных цен дорогих магазинов, бутиков. Это все сдавливает, и вы как бы находитесь в таком ограниченном пространстве. Вот, и начинается чувствовать немного ущемленным.